AirMid — сервис для проведения ивентов, что в переводе на русский означает «события мероприятия». Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. В принципе, при проведении мероприятий можно вполне ограничиться зумом. Ну или OUE, если у вас немного участников. Хороший сервис, мне понравился, ссылка на скринкаст в описании. Поскольку любой онлайн-ивент — это, по сути, видеоконференция. Но можно воспользоваться и специализированным сервисом. Просто они все платные обычно, а функционал при проведении самого мероприятия ничем особо не отличается от Zoom. Но непосредственно у AirMeet есть бесплатный тариф, где доступно 100 регистраций на мероприятия и один организатор. Этого в принципе достаточно для среднего НКО, оформлено все красиво, есть ряд полезностей, так что нажимаем начать бесплатно и регистрируемся. Тут он нам предлагает создать мероприятие либо в форме встречи, либо конференции, нажмем Meetup. Создаем организацию. Тут выбираем специализацию. Далее пишем почту члена команды, чтобы его пригласить. И продолжаем. Ну и вот собственно создаем событие и настраиваем его. Первое — это базовые настройки. Тут можно изменить время, скопировать ссылку на мероприятие, даты разослать нужным людям или скорректировать название компании, а также добавить описание. Ок. Следующая вкладка — правила входа и участники. Тут можно выставить, кто к нам может присоединиться, по приглашению, зарегистрированные пользователи или все, кто пожелает. Ну и сам список участников. Отмечаем функцию как удобную и полезную. Далее вкладка «График». Тут просто график наших мероприятий, чтобы не забыть. Еще одна галочка «Удобно», хотя в Zoom это есть. Далее вкладка «Спикеры и организаторы». На данный момент я являюсь организатором и могу пригласить спикеров. Вкладка «Кабинки» доступна только за деньги, тут у нас спонсорство и брендинг. Вкладка «Видео» тут мы можем залить видео или добавить ссылкой, чтобы во время трансляции его воспроизвести. Еще одна галочка в графе «Удобства». И стрим. Здесь можно подключить дополнительные каналы для трансляции нашей встречи, есть подробное видео как это сделать. В бесплатной версии мы можем продавать билеты на нашу встречу, еще одна галочка удобно или даже очень удобно. Справа вверху две кнопки превью и начать встречу. Если нажать начать встречу, то он будет искать нам собеседника. Если мы хотим быть спикером, то нужно запускать трансляцию вот так. Ну а превью нужно соответственно, чтобы посмотреть и подготовиться к трансляции. Если создавать конференцию, сразу оговорюсь, мы можем создать только демку, реальная конференция платная, то там примерно то же самое, но настройки чуть отличаются. А именно тут есть вкладка Venue Settings. Это настройка место проведения, где мы можем воспользоваться стандартным местом или настроить свое. Настройки простые, ставим фон. Можно вставить видео размером до 1 гигабайта, а также разместить ссылки. Есть 4 вида ссылок, на столики, на комнаты, на расписание и четвертое просто внешне на какой-то ресурс. Далее мы видим, что в конференции доступны настройки кабинок. Настраиваются они по аналогии места проведения, также можно менять фон, ставить логотипы, видео и вкладка спонсоры. Здесь пишем имя спонсора, его сайт, уровень и добавляем логотип. Ах да, еще есть одна вкладка, которая не было во встрече. Можно менять фон у своей сцены. Ну в общем такая кастомизация пространства, наверное, для серьезной конторы вещь необходимая, для средней и небольшой не особо нужная, а особенно за деньги. Перейдем непосредственно к трансляции. Ну, честно говоря, тут все мало отличается от стандартного сервиса для видеоконференций, возможно потому, что ничего нового и удивительного придумать просто невозможно. Во время трансляции мы можем включать поключать камеру, звук, тут две кнопки, приостановить сессию и завершить. Такая возможность есть только у хаста, спикеры таким функционалом не обладают. Есть возможность показать рабочий стол или PDF-файл. Есть эмоции. Если нам нужно узнать мнение слушателей, да нет, можно запустить опрос. Вот эта вещь полезная и не помню, где еще она есть в числе штатных. Тут можно изменить качество трансляции, если слабый интернет, и включить запись. Справа чат. Тут можно воспроизводить предварительно записанное видео. Хост или со -хост может реагировать на вопросы, пожаловаться, удалить или заблокировать пользователя. Есть возможность приглашать на сцену и выгонять с нее слушателей. Слушатель в таком случае автоматически получает статус спикера, максимальное количество спикеров 10, один хост и два сохоста. Удалять спикеров, которые были заявлены изначально нельзя, только приглашенных. Ну в целом годная вещь благодаря бесплатному тарифу. В принципе, конечно, удобнее пользоваться специализированными сервисами, просто раньше они все были платные или очень платные. AirMid вроде ломает фишку, посмотрим, что будет с рынком подобных приложений дальше. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.